Здравствуйте, друзья-подруги. Итак, перед вами очередное моё вот такое видео, э скажем так, э для раздвигания, для развития, раздвигания какого-то старого вашего мышления, может быть, чтобы где-то вперед заступить хоть на пол ноги и другими глазами, посмотреть и на себя, и на свое прошлое, и на свои потенциалы, скажем так. Итак, дорогие мои, я начинаю. Прогноз и, так сказать, редактирование будущего будем проводить на, на колоде «Фортуна». Вот такой ложу карты, вот такой спиралью. Итак, если что-то мне будет непонятно, буду подсматривать немножко. Сегодня раннее утро, за окном много снега. Может быть, я еще немножко так медленно начинаю, но надеюсь, все будет в кассу, как раньше мы говорили. Итак, тема роды. Лежит родовая карта, то есть, возможно, что тут я чувствую, вы долгожданный ребенок, вас ждали, вас защищали, вас оберегали. Возможно, кто-то из вас прямо дома родился, тоже может быть такой показатель. Но такой показатель обычно дает какие-то еще и, может быть, даже дополнительные защиты, которые... Во время родов открываются, как дополнительный, может быть, ангел. И по жизни вы идете с этими защитами. Почему я так думаю? Да потому что я тут как-то опасных карт очень не вижу. Вот они не вышли. Опасная есть, но она лежит неактивной частью к вам. Поэтому мне нравится, что карта Рака... Знак рака, оберегающий дом, оберегающий традиции приходится на показатель вашего рода и родни, и родов. Много воспоминаний о детстве вижу тут, это хорошо. Много было радости, много праздников каких-то. Есть какое-то воспоминание застряло об обиде, связанной то ли что-то не подарили, то ли на дне рождения произошло что-то не так. Ну, скорее всего, до 10 лет. Ну, вот такое что-то по детству, связанное с детством. А вообще, карта Бинго говорит, о, детстве, детство, ты счастливое детство. В общем, так. есть ли у вас виновные вот позади, вот на сегодняшний день, связанные детство и кусочек юности, Скажу, что нет. Может быть, вот немножко как-то досада есть связана с каким-то праздненством, с каким-то юбилеем, а в общем-то нету. И мне это нравится. Мне это нравится. Единственное, может быть, у вас есть досада, что вы, может быть, чего-то недополучили, где-то каких-то знаний. Может быть, была возможность в юности пойти в какое-то учебное заведение. А вы то ли отказались, то ли не получилось, то ли на другой поток попали по другой. Немножко тут вот есть такое досада, что не получены в правильном объеме или в правильной теме знания. Вот такая есть подсказка. Теперь больше вступаем мы в настоящий, настоящий момент стабилизация в чем мне нравится ваше отношение к людям у вас есть отзывчивость у вас есть внутренняя доброта у вас есть сопереживание сопонимание что очень важно то есть может быть вы чему-то сочувствуете и сопереживаете но за это именно за это вы получаете бонусы какие-то вот какие-то защиты у вас как, как скорлупа, знаете, укрепляется вот эта скорлупа. И еще мне нравится, что вы выставляете какие-то цели. Вас даже не пугает, бывает, что вам вас даже не пугает длина дистанции, как долго мне идти к этой цели, но вы вот ее видите, вы ее ощущаете, и вы к ней идете, и идете, и это вас стабилизирует, дорогой мой, дорогая моя, потому что цель это Сатурн, Сатурн это вот рядом полоса, у меня недавно клиент был, кстати, но не, почти но тут нету, на обеих рук нету полосы Сатурна. Я сразу спросила, вы опаздываете? Человек говорит, ну, обычно да. То есть, понимаете, вот тут я вижу тщательность и въедливость в хорошем смысле слова. И вряд ли вы опаздываете. То есть, дорогие мои, опаздывать не только вам, но вот и другим вашим родственникам тоже скажите, что опаздывать не стоит. Что же будем редактировать? редактировать какая-то у вас на душе печаль, печаль вот на, по-настоящему, -на, по которая уже не с детством связана, о а каких-то недоразумениях, связанных с темой любовь. Любовь. Вот что тут у нас любовь, да? Когда что-то идет не так. То ли нас тормозит наш партнер и кормит какими-то завтраками, то ли когда, если девушка, женщина ждала, может быть, объяснение в любви или ждала, когда позовут зайти в ЗАГС, скажем так, да. То есть вот редактирование у нас сейчас с вами будет происходить. Если это мужчина, то какой-то не очень, у вас не очень хороший опыт произошел, теме любовь. И вот тут надо редактироваться. Тут надо кого-то простить и сказать, ну, значит, это не моя персона. Это человек не для меня. Значит, я достоин Я достойна лучшего. Я иду вперед. Еще интересная тут есть карта, которая, говорит, когда вот наказывает злость вот на ситуацию, на ту ситуацию, которую ты не можешь извините, я сегодня тихо говорю, мои спят пока, на ситуацию, которую ты не можешь ну, как будто вот когда не от тебя. Понимаете, мы люди, не всегда от нас внешние ситуации зависят. Мы не можем все горы раздвинуть, подвинуть и поставить так, как вот нам надо. И поэтому... Обалдеть! Поэтому моя тут рекомендация, как Кассандра, как только вы почувствовали накопление в себе какой-то злобы, досады, вот именно досады, что вот идет не так, в этот же момент, или в ближайшие 2-3 дня, в 2 дня, надо научиться какой-то расслаб, расслабляться. Обязательно расслабляться. А, ну, у нас люди кто чем, как расслабляется. Кто через секс, если есть партнер, кто через алкоголь, кто через какие-то таблетки психотропные, как назов... ну, какие-то методы, моменты, да. То есть... Вот смотрите, расслабляйся радость, радостью, расслабляйся хобби, расслабляйся, может быть, плавание, если у вас нет аллергии, на бассейновскую воду, скажем так. Расслаб, расслабляйся перед телевизором, смотри, не знаю, Галкина кого-то, Райкина, Галкина, квн то есть надо обязательно вам, чтобы не въедалось занозами, и чтобы эти занозы вас не, не расщепляли, даже вот как щепка в щепке получается. Понимаете, вот я тут... так. Действие что? Действие тут надо делать что? Идти работать и выставлять какие-то цели с повышением уровня на работе. То есть вам нужно обязательно, как сказать, сейчас скажу... Вам нужен карьерный рост. Это вас держит, это для вас важно, это для вас стимул. Теперь, что я вижу впереди. Впереди, если вы ждете какое-то хорошее или приглашение на новую работу, или улучшение материальной темы. То есть, я не буду тут оговаривать, насколько это близко, но что я вижу впереди, Вот, если вот это все так со, со, ну, соединить. Я вижу, что какие-то хорошие новости вас ждут. И я вижу тема Луны. Тема Луны, она, и причем с ключиком. То есть, тема Луны... Смотрите, если ключик вот так соединить, видите? Ключик. Это у нас ручка ключика, а вот это ключик. То есть, что я вижу? Тема Луны... Интересно, интересно. Тема Луны... Это материнство, патронажность к маме, к престарелой помощь маме. Может быть, мамина тетя, ну, мамина сестра, то есть вам тетя. Что-то связано с беременностями, с материнством, с родительством, скажем так. Ну, в принципе, еще говорят, что может быть, это быть намек на хорошие стабильные деньги, хороший стабильный заработок. Поэтому, если вы женщина, возможно, тут и то, и материнские темы, да. То есть, если у вас уже есть ребенок или дети, это говорит о том, что в будущем, в ближайшем будущем ваши дети будут вас радовать. Вы о них будете слышать хорошие новости, допустим, об их учебе или там об, об их каких-то достижениях, там, в спорте, в танцах, не знаю, где они там, они у вас занимаются, да. Ну, вот, еще тут такой момент, когда мы идем вперед, стоит ли делать кому-то подножки. Возможно, вы чувствуете, что вы своими какими-то, может, карьерными желаниями, может быть, еще чем-то, Возможно, если у вас есть брат или сестра, может быть, вас родители больше любят, допустим. Как вариант, как вариант. То есть, я бы сказала, что не бойтесь препятствий идти вперед. И как метод для расслабления алкоголь, еще раз повторю, надо обязательно вам закручивать тут гаечку, если кто вот это делает. Этот метод менять на что-то другое. Возможно, как я сказала, немножко спорта, немножко телу дайте нагрузку, чтобы какую-то моральную сложную энергию она вот во время движений занятий вот из вас улетела. В чем тут надо терпение? Ну, терпение вам не занимать, дорогие мои, дорогой мой, дорогая моя, вам терпение не занимать. Что еще? В моменте терпения лежит карта, отвечающая за молитвы. Ну, как сказать, то есть наша связь, ну, не наша связь, ну, в принципе, да, наша связь с кем-то умершим. Ну, может быть, к Создателю, почему нет. То есть у вас есть такая точка стабилизации вас. Я вижу, она есть. Если вам кажется, что ее нет, подумайте внимательно. Может быть, эта связь с умершим дедушкой или бабушкой у вас, она есть. И поэтому э, ваше терпение в ваших энергетических соединениях вот, с сильными людьми, которые вас любили, которые вас защищали. А может быть, если даже нет, допустим, бывает и человек вот из детдома смотрит меня и все. Ну тогда зайдите в церковь, постойте там. Если вы женщина... Может быть, лучше зайти к Богоматери подойти. Если вы мужчина, зайдите, или подойдите, или к иконе Иисуса Христа, или к Николаю Чудотворцу что-то там личное попросить, чтобы что-то там более гладко пошло. Ну, вот такое-то, что, знаете, быстро прилетело. Если у вас помощь этих сил, да, есть. У вас есть помощь по материнской линии. Есть тут подсказки в картах. Помощь этих сил дает вам вот такое. И вообще, еще вам вообще помощь осуществляется во сне. Возможно, во сне вы получаете подсказки. То есть вы можете спать, а что-то сзади за вами там где-то какие-то работы происходят, что-то соединяется, что-то слепляется, что-то конкретизируется и стабилизируется, я бы даже сказала. И Зенд что? Ну, ближайшие четыре месяца я не вижу, что вы уж совсем к большой цели придете, но впереди у вас много дел. Эта карта, видите, «Песочные часы», да? То есть ваш «the end», ваш конец, ваша, ваша счастливая точка в том, что вы приходите к цели, и вам надо тут же ближайшие 2-3 дня выставлять следующую цель и идти к следующей цели. То есть вы человек, что-то у вас такое сатурнянское, оно вас тянет по жизни, когда у вас есть цель, и ради этой цели вы живете, вы и здоровье как-то в пучочек можете собрать, и может даже, и, если там недомогание, вы выздоравливаете ради того, чтобы быстрее войти в рабочий процесс. Мне это нравится. Дорогой мой, дорогая моя, я скажу вам, тот, кто присмотрел это видео, у вас сильные ангелы, сильные защиты по материнской, может быть, ее бабушка или кто там, линия. Если мама жива, обязательно дружите с ней чуть-чуть, регулярно помогайте ей. И выставляйте цели единственно хочу сказать больше двух целей нельзя вам именно вам не надо выставлять не распыляйтесь а планомерно идите вперед и все у вас будет и все у вас получится буду благодарна за лайк за видео и до встречи